Первопролитная резня, как говорится. А пока что оборона за таймфактор, СНГ гейминг, собственно, в атаке. Ну и первые три минуса от команды ТФ. Правда, все, конечно, получили урон. И в теории... Ой, ни хрена себе, вот это вам теория, дорогие мои друзья. Сингл успел сделать три минуса. Или два. Простите, по-моему, два успел сделать. Хаким! Нет, к сожалению, не затаскивает. Увы и ах. Увы и ах. Команда Time Factor принимают решение начать в сильной стороне и самое время знакомиться с командами. Шок, Пинг, Сингл, Младший и Хаким за команду СНГ Гейминг. Time Factor это Space Impact, Вастей, Жирный Каспер, Жирный Каспер, ладно, Жирный и Каспер и Dark Legend. Вот таковы сегодня составы у команды Time Factor. И раунд не сказать, что прям уж очень очень идеиные, в какой-то степени даже банальные у Вастеюшки залетают не все, что он хотел, чтобы залезть ну но Жирный где-то пытается давать размены, и вот у Жирного залетает как раз сегодня получше, например, чем у того же Вастея! Ёлы-палы, три минуса от Жирного, последним остается Хаким, Каспер и Дарк Legend остаются против него, и перестрелка, которую увы, увы и ах, Хаким не выигрывает, потому что 86 хп у его соперника все-таки остается, и как следствие коллектив Таймфактор выигрывает пистолетку. Привет всем, это мой любимый мап Пишет RH Music Приветствую, во-первых А во-вторых, карта действительно очень интересная И интересна она еще и не в последнюю очередь своей сложностью а В чате, к слову За... Как бы это грустно не звучало, но в матче Time Factor СНГ в голосовании ВКонтакте ни одного голоса за команду СНГ никто не отдал. Единогласно все голосуют за победу команды Time Factor. Ну и это действительно, в общем-то, очевидный факт. Вопрос, сколько СНГ гейминг сумеют взять раундов. Ну, вы видите, сами все здесь... Чуть ли не два минуса с ножа удается сделать младшему. О, господи, младшему. Простите, Space Impact. У. Ну, как минимум один уже зарезанный игрок у команды Time Factor имеется. Ну, в плане первый минус э, с ножа имеется от команды. То есть, зная команду Time Factor, они, вероятнее всего, ограничиваться подобной ситуацией не будут. И потенциально мы с вами увидим еще много-много каких-либо поножовчин и попыток кого-либо зарезать. Но, собственно, безденежье продолжается для команды СНГ Гейминг. И в этот раз ребята решили сыграть более тайтово, никуда особо сильно не открываясь. И просто дожидаясь аркады от соперников. Действительно, можно дождаться аркады от команды Time Factor, потому что коллектив в обороне привык играть достаточно агрессивно. И в большинстве своем они действительно будут э, ходить и поджимать. Но здесь нужно, конечно, трезво оценивать ситуацию: то, что даже поджимающие Time Factor. По-прежнему тайм-фактор. И на поджимах здесь вы АБ как не сыграете. Ну, то есть, я имею в виду для приема поджима. Не та команда, так скажем, да? То есть, если они придут вас поджимать, раунд закончится просто еще быстрее. Простите за плохую игру, что не оправдали надежд от всего коллектива «Легион». Алексей, не переживайте. Ничего страшного. Зато, честно, заслуженное восьмое место. Из 16 команд вы попали во вторую, считайте, половину сильнейших команд турнира. Два минуса от Вастея и Жирного, и 3-0. Ну и, собственно, да, конечно, очевидно, что очень высокий... высока разница между уровнями команд, то есть таймфактор и СНГ, и, естественно, я бы вообще не рассматривал здесь тайтовый стиль атаки, ибо команда таймфактор прекрасно умеют принимать медленные выходы, ну, то есть... Они и быстрые эти выходы хорошо принимают, а уж медленные подавно для них будет как подарок. Каспер на перевес с дробовиком отправляется убивать э, кого-нибудь, точнее сингла, но сингл напротив. Забирает соперника, правда, далее, конечно, отдается, и ситуация выходит на двукратный перевес за обороной. 4 в 2, Шок и Хаким остаются вдвоем. Здесь имеет место под, поджим от жирного и сумасшедший даблкилл. 4.0. Привет, бро, как дела? Не скучно? Ильёсбек, привет. Нет, не скучно, Все супер, все замечательно. Тем более, да, не забывайте, товарищ Алексей, что у вас были вылеты дважды у Седнеса. И, по всей видимости, вылетами проблема не решалась. То есть Седнес приходил обратно и все равно лагал. Каспер с P90 минус пинг, Dark Legend, по-прежнему прикалываться не любит, поэтому играет на эмке. И забирает младшего. Следом забирает Шока, Жирный тем временем убивает Сингла и, в общем-то, завершающий минус Завастеем. Но очевидно, что большинство <coughs> игроков команды Таймфактор здесь сегодня, по идее, не будут прикалываться. Но все-таки я допускаю возможность того, что Жирный, например, или Dark Legend, все-таки решат повеселиться. Такое вполне себе возможно. Жирный. Минус. С, с, с, с. -с, -с, -с. Дабл кил от Каспера с P90. Ну, P90, девайс, э, все прекрасно знают, максимально опасный. Каспер уже третий минус успевает сделать. Сейчас смотри, четвертый. Скринти. Криньте четвертый минус от Каспера Ну, в общем-то, это было очевидно, конечно То, что в P90 патроны закончились Ни разу не от... означает то, что Каспер остановится и не побежит за своим соперником Тем более, там уже с ножом за ним бежали То есть, по сути, Каспер его спас Иначе его бы зарезали Сколько карт уже поиграли? Это вторая и последняя на сегодня Вастей! double kill в дымы. Просто уничтожил, развалил. А следом Каспер пытается снова включить свой P-90, но на этот раз подключение, так скажем, проходит уже не столь гладко. Минус от Space Impact и 3 в 2 с перевесом, ну, конечно же, за команды Time Factor. И это, в принципе, вполне себе объяснимо. Шок со скаутом, Хаким, с Галилом. То есть, как вы можете догадаться, с. Экономикой у команды СНГ Даже невзирая на то, что они находятся в атаке Все-таки есть какие-то проблемы Ну, либо же ребята тоже решили сыграть э, спустя рукава э, Шок попадает в голову Дарк Лидженда И обидно, наверное, когда ты будучи снайпером Основным, наверное, все-таки действующим снайпером команды Таймфактор На протяжении нескольких лет отгребаешь в голову от скаута. Но, тем не менее, очередной разменный минус, и Хаким остается в соло. Бомбы у Хакима нет, а до конца раунда остается чуть меньше полминуты. Думаю, это 16-0, пишет Бесик. Ну, если таймфактор не начнут всецело прикалываться над соперниками, то я тоже так могу, в общем-то, предположить. Почему-то Хаким даже не хочет идти за бомбой, но ну, сейвит галил. Но это, опять же, объективно. В данной ситуации я ведь уже сказал, что у команды СНГ Гейминг появились сложности с деньгами. И поэтому здесь сейв вполне себе очевиден. Но вот здесь лучше все-таки засейвить, конечно, калаш. Однако, это невозможно сделать беззвучно. И не вовремя, не тайминговый своп девайса Вастей приходит и забирает Хакима. В результате Хаким остается, ну, без всего, если можно так выразиться. 7-0. Вылет мой сильно подкосил мораль команды. Уверен, что игра пошла бы абсолютно по-другому. Алексей, вы же, как я понимаю, седнес. Не переживайте, всякое бывает. Главное трезво оценивать свои силы и свою возможность. Вообще демонстрировать хоть что-то в матче. Ну, сами видите, да, игроки атаки играют, не сказать, что прям медленно, но пытаются какие-то различные позиции занимать. Тем не менее, уже из сотни приходит поджимающий человек. И востей на этот раз играет со снайперской винтовкой. Дарк Лидженду авик не достается. Предательские тиммейты не дают вспомнить прошлое и пострелять с авика. Шок. Это по-нашему, как говорится. Сотни пытается снять жирного, и ему это удаётся. Так Лиджин Со Скаром Неожиданно, но со Скаром пытался сейчас выиграть И теперь А <coughs> Жень хвостей. Сейчас просто мог бы, мог бы на изи uh, Вытаскивать, ваншотать и делать что угодно Вообще, но нет Как сыграть агрессивно, что Сыграйте так агрессивно, чтобы ТФ офигели, что их бояться-то, пишет Юра <coughs> Солидарен Солидарен вам, Юрий, вы вполне себе правы Я считаю, что опять-таки Против такой команды, как Time Factor, только и нужно играть в максимальную агрессию! Женя Востей промахивается со снайперской винтовки дважды и разбивается нахера пол! Простите, дамы и господа, за ругательство, но просто вот эмоции меня в этот момент захлестнули. Я считаю, что, наверное, самое главное э -э было именно подметить факт того, что не из-за приколов... СНГ Гейминг выиграли сейчас этот раунд, да просто по перестрелкам, ну в какой-то степени, конечно, да, потому что там был Каспер, который с пулеметом забежал пушить сотню, то есть приколы частично были, но в целом СНГ Гейминг э, молодцы и сыграли данный раунд, я считаю, едва ли не на пике своих возможностей. Шока это по-нашему, Сань просто в ностальгию окунул, а то только олды поймут вообще о чем я. Была когда-то такая замечательная вкусная шоколадка «Шок». Я не знаю, сейчас она продается или нет, вообще выпускается или нет. Но рекламный слоган у нее был такой «Шок» — это по-нашему. 8-1. Таймфактор ожидаемо выигрывает первую половину. Ну, сильная сторона, ну и плюс это таймфактор. Удивительного здесь ничего нет. Далее пистики. Не пистики. Ну, частично пистики у СНГ Гейминг, однако энтрифраг именно за ними — Space Impact отстреливает всю обойму с дигла и нужно срочно переключаться на соперника на вагоне. Именно этим Space Impact и занимается, в то время как Каспер с Dark Лиджендом чистят ряды своих соперников. Подобран автомат Калашникова и заканчиваются патроны в дигле. К, -к, -к, -к, -к, к комбо кил практически мог сейчас сделать э, игрок с ним Space Impact. И в результате он все-таки его делает. Это то ли два, то ли три минуса. Э, за его авторством. Ну и, собственно, девятый. Ожидаемый, опять-таки, девятый. Ничего, к сожалению, сверхъестественного пока не происходит. Я бы и сам был очень рад увидеть э, нечто такое, что меня очень сильно впечатлило бы. Именно со стороны команды СНГ Гейминг. Но, увы. Да, Саня, я бы играл в агрессию. Там по-другому нет шанса. Да, Юр, я полностью согласен. Но, увы. Команде СНГ Гейминг не очень... Импонирует. Это, вам, небольшая инсайдерская информация. СНГ Гейминг не очень любят играть медленно, быстро. То есть они, скорее, как раз-таки за Counter-Strike. Просто, видимо, уровнем команды они пока что еще не дотягивают до турнирных типов игр. Нужно еще э, практиковаться, практиковаться, так скажем, и практиковаться. 10-1. Я помню, застал даже кокосовый шок. И как же я извиняюсь за выражение... От вкуса бы. <с> нет, кстати, вот кокосовый шок Мне не встречался никогда, к сожалению Но шок была действительно очень вкусная шоколадка И нравилась мне, по сути Справедливости ради Больше всяких там... Ну нет, хотя ладно, конечно Больше, чем Сникерс, наверное, ничего не нравилось <с> Но очень вкусная шоколадка была Прям очень вкусная Space Impact минус шок и три минуса от команды СНГ Гейминг. Все-таки сумели дождаться аркадных действий от соперников и сумели эти самые аркадные действия реализовать. Что самое главное, тайм таймфакторовцы впоследствии все-таки заставляют команду СНГ Гейминг отдавать позиции. И соло остается лишь сингл. Он прекрасно слышит топающего соперника спереди, но сначала по слуху, естественно, ориентируясь, уничтожает Dark Legion да, далее выхватывает в черешенку из пулемета, ну и в общем-то 11-1. Шок не выдержал конкуренцию, видимо. Да, очень жаль, была вкусная очень шоколадка, но, видимо, ограниченные рекламные бюджеты, к сожалению. Ну и опять же всем известно, как тогда э, в свое время, допустим, вот почему, например, в России нельзя было найти Доктор э, Пейпер. Почему? А потому что Coca-Cola Company, собственно, и так известно, занесли поблище просто нехилое, чтобы на таможню нам никогда его не завозили, собственно. И это действительно достоверно подтвержденный факт. Поэтому мы все пили колу, и у нас не было аналога. И жаль, жаль. В целом, Каспер, минус со Скаут Последним остался снова Сингл Нет, к сожалению, даже здесь не удается Почему к сожалению? Потому что позиция Неплохая, мог бы сейчас открываться с Попдога И играть чуть жестче Забирать соперника, то есть Каспера Который мог, в общем-то, в смятении Быть после минуса, который сделал И не успеть среагировать Ну и быстренько потом перестроиться на сотню И принять там спейс импактом Но не завязалось почему-то Не завязался раунд Экономически, в общем-то, конечно, проблем у SNG Gaming нет, да, даже если они будут, что это вообще изменит, но энтри за командой Time Factor. Каспер минус Хаким. Пинк забирает Каспера. И по результату у нас пока двукратный снова перевес образуется. Если бы, конечно, не Space Impact. Его Дигл приносит даже целых два минуса и оставляет младшенького в соло. Но младший в это время зря, собственно, да, тавтология, но время зря не теряет. Открывается и сотни. И сбривает нахрен просто одного из оппонентов И вот тут сложно предположить, почему он первый не успел убить Вастея То ли патроны закончились, то ли орабел и отпустил маус один, Но факт остается фактом Вастей ставит точку в раунде, принося 13-й матч своей команде Больше Сникерса только Марс нравился А мне вот, кстати, после Сникерса как раз-таки нравился именно Шок Dark Legend и жирный два минуса Жирный Дарк Legend из Time тайма... Factor Ну, нашпиговали просто свинцов дикая бешено, 14-1 Вообще без каких-либо шансов для СНГ Гейминг Там просто пришли к ним домой Распечатали их, причем распечатали слишком жестко И команде Time Factor для победы в матче остается взять всего два раунда В общем-то А еще же ведь, подождите, была. А, НАЦ! Нац! Шоколадка! Там, блин, цельный прям этот фундучело лежал. Я не знаю, кстати, сейчас тоже она продается вообще или не продается. Но очень-очень крутая вещь на самом-то деле. Я прям тоже в детстве с нее фанател. Итак, СНГ. Сильная сторона, в общем-то, таймфакторовцы, естественно, спустя рукава сейчас будут пытаться провести пистолетный раунд, и в результате этого рискуют проиграть его на самом-то деле, потому что СНГшникам терять нечего, они сейчас на любые хитрости будут идти для того, чтобы выиграть любую перестрелку. И ситуация 3 в 2 говорит нам именно об этом, что сейчас таймфакторовцев разве что только э, не отбинают просто по уровню стрельбы. В принципе, именно так и происходит. Space Impact... Практически без проблем на всех перестреливает Но при этом он сам чуть не погиб И вастей чуть не погиб, да, то есть Могла бы выйти ситуация в теории 2 в 1, но может быть один в 2, и тогда Таймфактор бы могли бы проиграть пистолетку Но теперь у команды СНГ Гейминг Увы и ах С деньгами появляется большая Напряженка, напряженка, ну, максимально Хренового характера. Попытка Поджать нижнюю волну от пинка Заканчивается тем, что пинка, естественно, убивают Также на нижнем парике погибает шок ну и на точке А, в общем-то, убивают младшего. Сейчас еще один из игроков остается в бане. И его сносит жирный. Быстрый и легкий матч для коллектива Time Factor. 16-1, дорогие друзья. Time Factor выходит в четвертьфинал нижней сетки, в котором сразятся с командой Мясо. И этот матч мы посмотрим завтра. Завтра у нас, к сожалению, только одна игра. Это Time Factor против Мясо. Во сколько этот...